Весна В Москве было столько любви, Что даже столбы порывались кого-то оплодотворить бы стояли, обланируя на красные соски, ласки светофоры в исполненных русской тоски. Это не в Москве была столько любви. Весной было столько любви, а прихотливый ветер довольно похотливо гулял среди дворов, И соблазнял гражданок в пустынных подворотнях У выхода в метро. А новые гражданки, забыв девичью гордость, Куда их черт не В ближайшую подворотню похитили маньяка. Ты весной, в Москве было столько любви, а ты весной было столько любви. И даже крокодилы, что жили в зоопарке, слон как коду. Этим занимались, включая старых раков в Измайловском бруду И если бы спросили, в чем здесь первопричина, откуда вся беда То я, я бы сказал вам просто, моя девчонка Инна ответила мне «Да»